Оле Тодос! И с вами на столе майский выпуск. Давайте начинать! Начнем с самой маленькой, как обычно. Итак, вот такая вот желтенькая посылочка у нас Вот такие не <свы> Стекло защитное. И самое главное, это ремешок для моего мибенда. Поехали дальше. А, не знаю, сколько стоимость была у этой посылки, но обычно я уж иду на увеличение, поэтому, скорее всего, здесь тот же принцип. Ножницы, конечно, мне подготовили обалденные, ничего не скажешь. Просто лучшие ножницы мира. Так, э, начнем с мелочи. Я думал, у меня их не будет. Клеевые палочки. И загадка для всех была, что там? Но там клеевой пистолет белого цвета. Идем на увеличение. Посылки. Нестоимости. В этот раз пойдем на увеличение посылки. Очень некрасиво это получается делать у нас. Но какие ножницы дали, такими и пользуемся. <плодисменты> Ящик Пандор. Самое главное, ничего здесь не порвать, потому что будет очень проблемно это потом чинить. Самое главное, это не повредить товар, который нам пришел, ведь продавец мог и так накосячить уже. Это держатель для ножей на магнитах. Ну, вообще вещь не очень нужная мне на данный момент жизни, но в доме всегда нужно. И самое большое у нас сегодня... Это... Надеюсь, ничего не порвал. А я просто заказал черный мешок. Все? Да, нет, конечно. Конечно. Я заказал не один мешок, а два мешка. Ну нет, конечно. Это... Это отражатель. Я не знаю, как мне его показать. Развернись, сейчас просто так развернись. Разверни полностью. Но он тоже непростой. <свист> а золотой! <свист> <свист> Каламбуры. <свист> Но также можно отражать и белой стороной. И белой стороной. <свист> Просто шутки очень хорошие, и я не мог их не вставить в видео но в общем у меня на этом все спасибо за просмотр ставим лайк подписываемся на канал и не забываем что есть и другие видео на канале у -у, деньги так и сыплются ко мне